Так, Жизнь. мы Жизнь. сегодня Жизнь. сделаем это душу, дусу расправь перья. Мне нужно подумать, как забрать мне чудес. Таким образом они не узнают, то, что я это. Ты бесполезный, Ой, привет. А, ты бесполезный, ты потерял камень Нет. черепахи или я? Как у тебя дела? Ну, я не виноват. Я не поймал камень эволюции. Ну, работай. А, а защиты у меня нет? Какой защиты? Ну, как у тебя на браслете. Как же у меня на, э, на талисмане? Что тут делаем? Скалироз. Сейчас это делаем. Скалироз. А, я... погоди. Что? А, ты рисуешь. А, я выглядел. помню, там это вот это ты вот этой э, трансформации, да? какое это скрытная сила. Я понял, да-да-да. Я поняла, да. Так, лишь сначала ты пожаловала к нам? Ты же не трансформироваться вам и спуститься ко мне вниз. Паде? Я вас всех ну, жду. Нуру, Нуру, нагряный идут к вам идти слияние. Надо ли не... Натали, подъем? Здравствуйте, ты... На идите сюда. Мне нужно придумать много чем. Ну, общий. Ты... Сбор. Габриэль, Натали. Что вы зачем За ты нас собрал? За мной. Спускаемся. Тут был тайный проход. Ты что, серьезно? А -а -а. Это твой гроб. Не иди сюда. Твой гроб. Ну, Ой, ж. Это ж ты в нём играешь лежала. Такое. А теперь а идем я, за я, мной. Ты, ты. Ой, я, кстати, был здесь. Маринет. Маринет. Маринка. Ты правда, Маринет, муж да, думал, да, то, что а я. Это... Ты убьешь дочку. <кх> похоронишь Убиться? и все. Это было ради Тихо. тебя. Ты убьешь дочку. И просто похоронишь на кладбище. Я ее достала и притащила сюда. Пока она в первый день же. Как только вы ее похоронили, сразу ее вернула сюда. Чтобы она смогла жить, она не умерла. Она так же уснула, как и я раньше. Нужно отменить Теперь стойте там. Хорошо. Так, мне не нравится то, что она закрыла дверь. Да. Обычно, когда всякие... обычно, когда всякие недоумки закрывают двери, это хорошее начнение. А может, она защ... защитается? Да. Обычно, всякие девочки Ой. закрывают людей здесь. То есть, то есть, и... Слушай, даже если ты пытаешься закрыть кончается. нас, то это очень глупо. Почему? Хм, Вопрос, вот, зачем это? тут натрия в Сейчас, подождите, так. узнаете. Кстати, когда она так научилась прыгать? Mm -hmm. Да никогда. Она находится в трансформации без павлина. Это Как? Он Нуру. Нуру, дусу. Сентимонстр вселись в голову. Теперь вы не сможете выбраться на поверхность. Вы переносить всегда сюда. И серьезно считаешь, что то, что я не знаю. Да, попробуй. Калки, твоя сила в моих руках. Бояж. Ешь, корола. Зачем вы это сделали? Зачем мы зачем ты Я сделала курицу страшную. Бояж. Ты не сможешь. Зачем ты это сделала, курица? Как вы все здесь? Если нанесешь хоть один Нормально. Я создам сети монстра, который О, уничтожит да, вас ладно. по щелчку пальцев. Я уже создаю. Не ты не тот, кто, что меня есть, тоже камень, павлина. Ты не можешь отменять Наверное, твои настоящий. силы. Камни, не могу, павлина. но я могу создавать. Давай, ну два сети монстра, который открывает павлина. и закрывает. На, на у нас у всех разные камни-павлина, поэтому... Силы. У тебя теумны, у меня настоящие, у нее из другого измерения, а как я понимаю. А так это вот этот Феликс? Да, тот наш предатель. А ну вот когда я думала, тебя, я мы избавились, когда избавились от него. Угу. А, а не теперь пойдем. Может быть, ты меня хотя бы отпустишь? Я Нет, вы человек. мне понадобитесь. Что а здесь? Что здесь. здесь, Габриэль? Что здесь, Слепопар? Тебе сказать стоять, а ты стоишь. Стой или иначе, Орико, твои силы в моих руках. Э -э -э -э. Я тебе, я просто прожил, стой. Я не буду тебе ем ничего иди. делать. Стой или я, ли, я тебя щас самокселю. На... Подожди. Создадим еще трех синтимонстров. Да, Слушай, ты. давай, используй, ну давай, попойди. Ребят, никого а не улетишь в... светились. Посмотри, видишь светишься. Надеюсь, чувствует... Знаешь, я долго думала, когда ты убил меня и возродил. Ой, убил нашу дочь и возродил меня. Какое. Как тебе наказать? Но в том поняла то, что это ты делал в благо меня, и ты не хотел никому навредить. Да, допустим, к своей дочери. Но... Эм... Он ну, он да? Да, мы сделаем. Нет. Можно вопрос, а можно вопрос задать? Почему у меня на волосы? Потому что одна Покрасила, потому что она. Зачем она с блондой красила? Потому что покрасилась она. Бесплетно. Вот она как Натали. Натали же тоже не с рождения волосы синие. Нет, у нее да, с... нет. Я их покрасила. А ты что, да. и я вот в... этот красный и розовый а нас... тоже с рождения, да? Ну быстрее говори, что ты хочешь сделать с ним? Давай мы его зарежем здесь. И все органы переставим в ней. И все. Ребят, мариней... мне, давайте используем его. Нет. нет, не нет. Надо. Я могу использовать. Зачем веном вы хотите на него? это сделать? Могу берем. Может, на него я убью тебя, а? я вижу заново. Да я тебя, а то сейчас веном ударю. Веном. Так. Сначала Бесы. один день ты, а потом один день жад. Выпусти нас уже. И на я буду то тебя возрождать, и убивать, то её... А возрождать. может, наоборот, я... Ты сдохнешь, мой, -э Давай мы твою душу и ей пересадим. Да, давай. Нет. Лучше вот так, тебя не возрождал. Смотри, что я сделаю с тобой. Ничего. Я как бы делать с тобой не буду, просто сейчас я отправлю в твои кошмары, ты там три дня побудешь, вернешься и... Как огуречик огуречек. Для нас, для тебя это будет как две недели, для нас это будет как секунда. И ты, чтобы ты познал всю боль, что сейчас чувствует Маринет. я лежала в коме, я знаю, как это. Вот ты сейчас попробуй, и ты поймешь, сколько у тебя будет вот столько всяких, всяких твоих выдумок да страшных. Давай же, да? Которых ты можешь а во сне погибнуть можно, уже? понимаешь? Он сделал, он создал меня. Против моей воли. Эмили, поворот. может, не нужно? Нужно, пусть он сходит и он вернется. Он потом может, будет, будет как миленький. Походу, ну все. И считаем до трех он должен вернуться. А ты кто? Да Привет, а ты как у тебя дела? А а тебя Тихо. Тихо! Он а, еще ну, в снах давай. своих, он не понимает, что и мы это не сон. Всякая, а, и ты там был. И ты, и ты, и ты был. Был. Так, муж а, или была. Габриэль? Ты не во сне, проснись. Ты Стой уже здесь. Вас... Да, пусть поплавает, проснется. Ладно. У нас такой басик. Нет, пока посидите. Пока посидите, я скоро приду. У тебя есть катаклизм? И... Ну, да космос, но... что, что? думаю, что он дотупался бедой. Короче, Габриэль, мне надо тебе... Так. Давай, дойдем, давай подождем. А то он... он парализован. Пусть, ну, пусть, пусть он поплавает. Он парализован. Я, уже, я его парализовал уже. Я на ком, на ком то из растений применил. Нет, на и на его. Ну, ты все понимаешь, ну. два Венома. Понимаешь, что он вообще не извинится, даже ты если си уберешь. Потому что будет два. на нм два пена уже. Ладно, дождемся, когда одна эта курица пойдет. Можно второй пойдем. Кому-то карте не сейчас не попал. Ой, привет. Вот она, Мы а, соскучились. да. Масса скучились. Он парализован. О, же... Дважды парализован. Я просто был Была занята кое-чем. Нам дель, да, открыть? Да, на. Да. Зачем? Ладно, я не хочу управлять тобой. Не сможет. Выходите. Будет парализован. Уберите и вытащите его. Убирай от. Убирай яд. Выбирайся. Отойди, Наталья. Он пока вспомнит все то, что он не может еще осознать. Еще можем увидеть, Может, еще увидеть. Ду, ну, ду, разъединяй. Ну все, сидите там. Нуру, да трансформация. Ты кто? Мне не хватает. А, а ты кто? Она... Добре, иди за компьютером работай. Кажется, ему вот это не помогло. Ты кто такой? Он просто, подождите, он еще вспомнит. Проснись. Я тебя вижу. У Идус, не важно, кто я. Мои дорогие друзья. А, а я приду. План, как... Привет. Где там? Привет. Привет. Как ты бежишься? Я ты да... тебя парализовал. Да нет. Удуту добрый день. Э -э, так что вы тут я тут план думаю? Вот. А, а что ты нельзя выбрать? Я тут тоже думаю план. Какой? Да никакой. Ладно, убирай Веном от него. Хай побегай, попри. Никакой план. Пойду-ка я. Ну, хорошо, я пока придумаю план. Да, твоя сила в моих руках. Э, нужно, э, э, э, твоя сила в моих руках. Мне нужно больше силы. руках, Селим сюда синти-монстров. Может она ага. продемонстрировала самую очень Там мощную. Делим сюда Синтимонстров. У меня четыре твари в каль-то. Селились Сентимонстров. Селили ну, сентимонстров. Ты а, что ты, ты тут делаешь? Где с комнаты? Я пришла. посмотреть. Супер план у меня. Вы вспомнили хотя бы свою работу? Натальи, под тебя пройти туда идти? Иди Я мощнее. Я Где Эмилия Где Эмилия Гресс? У тебя да. там своя комната. См... тебе нужно? А, на... а, как это черный? Черный. Эм... Кто это там? Беззалец. Ты кто? Я, я твоя Ну ладно. Ты Кто ты такая? Что Я, что кто такая? Считая пацан Ой. А ты кто ты такой? Неважно. Кыш отсюда. Вы ты будете что? у моих ног. <связывая> Вышли. Вы кто такие? А Я пойду в свою дом. комнату. Да я... Мне надо с тобой пожарки, um... что вообще я буду в своей комнате. Не понял. Я не понял. А, а вы... Грэст не Что? Я не понять, я вы в моем доме. А вы Габриэля Грест? Да. И Понятно. За Значит, за... ты мой никчемный отец. Ух ты О, какие страны? ну ладно. Маринетт. Маринет. Ладно, сейчас не надо кости. Маринет. Ладно, ты, Маринет. я скоро приду. Маринет, кто? это Здесь сестра. Мальчик мальчик мальчик, мальчик, мальчик, мальчик, Он этот, у него проблемы со зрением. Да, я... Ну-ка не трогай то. Мальчики свин. Не трогай, а мне что? мама сказала защищать Эмили это. А кто твоя мама? Эмили. А что это за что забреднее у а вас написать? А я короче, твой новый лучший друг. Вот ай, все что он слепой, он не видит меня. Видишь что ли, меня видишь? Вы мышь что забреднее? Он сломался. Все, я мыши пошел, мыши. мне лечиться пора. Ну, ладно, мне Слушай, пойду, так вали отсюда! мышь. Нет. Пойду вообще гулять сейчас. Иди. Ну и пойду. Я избавляюсь от твоего существования, Сэнти Монстр. Он был человек. Ну, ру. О боже, что за мышь? Что ну, это ладно. за мышь? Это Сэнти Монстр. О, Без разницы. Нет. Боже. Я Ты хер, кто да. такой? Я твой. Ты кто? Кто ты такой, о? я, ты такой? Сын Эмили. Что ты делаешь в нашем доме? Под каким под каким. Под, каким, под кем ходишь? Да, возвращайся. Это ящерица. Куда делась так. ящерица? Нам Все, пора хватить. Вы какую службу? Так где моя мама? Во-первых не знаю я, где твоя мама. Почему-то ящница пропала из этого блока. Интересно. Так, Натали, мы сейчас скоро убегите, монстр. Спасибо за это. Ёжца корала, ёжца корала. Так, я, здравствуйте. Здравствуйте, Натали. Вёлок и, и палкой. А кто такая? Здравствуйте. <свеч> Мыши забыли. Натали, я этот, на работу пришел работать. Я, извиняюсь, я проспал. Что Хорошо, санитарный экспент. Как вас зовут? Экспентер. Ты что? Я Олег, я звезда этого города. Ой. Я ты работаю вас. Инспектор? Ты вообще я кто такой? Ваших... А, ты, а, это вас по И... телефону выслали. Мышей траве. Ты, ты нигде не заблудился. Иди к бабушке пирожков, кушай. Хозяин в этом доме. Мыши а я травить. вообще царь барин. Слыши, я тебе захочу воин. Я работаю с секретарем, секретарем. Вот, секретарем Клауса. Олег. И... О, а ты чё дура? Ты чё Славки? Да я сейчас слышу было... А что? А что? Я, и... я дочь прокурора и дочь Милай Я секретарь мера, Клауса, клауса? Где Вы даже не спросили, как меня зовут. Закрылись Вы пришли, чтобы мыши травить, как мы вас выиграли. Ладно, поговорим, я, взял, ку... я Куда она зовут? зачем тогда он пришел? Как тебя зовут? Шарик? У меня такой же вопрос. Как вы говорите? Меньше говорить надо, когда я говорю. Меня зовут Алис. Алиса, как тебя зовут? Алис? Да. Мне кажется, это больше женская имя. Ну ладно. Ты свое видела имя Наталья, Боже, мне ж у меня трусы с такими. Ну слушай, при этом да. познакомиться, Олег. А, Понятно. А, я шкарала, ты что такой сильный? Где клачал быцепцы? Ну-ка, пойду в комнату неудачной. Вызывайте скорую, походу тут эп эпилепсия. <мазать> эм, это, это мой рабочий стол. Можете это мой это... рабочий стол, мне Клаус сказал не работать. Да меня э, пойдут... Немножечко. Хотите, вам нарисую что?